Всем привет с вами Акс лайк, подпискам. Так, так, так, готовы? 7 левел. 6 до шестого. М -м -м -м. Что ж такое? До шестого, блин. Нужно не брать, кстати, этого рыцаря. Какие его забыть? Демона. Вот если будет сердце, занесет. А то я возьму. Потом а рога. А то офигеть. Он взял моего сильного героя. И колдуал над ним. Марайнетка. Марайнетка. Поэтому, друзья, Димон не призывайте сразу. Но если большая карта, если там вдруг враг что-то не делает такого, не знаю, где мы находимся, то можно. Если там будут время на это. Время на это. Это Продолжим, я хочу вернуть. Э, вернуть серебро. Потом золото. Кстати, кто не знает, как как я это вычисляю, вроде бы я помню, что где-то здесь. А, помню помню заходить кубки там посмотрите да это в кубка потом там смотрите золото или, или повтор матчи смотрите там по золоту да вы повтор матчить смотрит по карта большая хватит да. долго играть игру придется потому что наская карта колу стремка просто брак нападает у меня потом свечка тысяч герой мой не задача интернет показывает под но работать работайте, блин. Враг не нападает, тем врага, потом делаем дальнейшие тактику. Нападет, ему плохо будет, не нападет, мне будет плохо, тогда я буду использовать не голема, не этого призывника, а кое-что интереснее. Других солдатов, кроме него пока пойдет, вот плохо будет использовать, потом уж, когда развишь, тогда можно. Ну покажу в деле, как это так использовать. Чувствую, нужно строить еще что-то. Казар, не нападать не, не смотрят но может с одного удара нас вырубить да, и ладно. так показываем врагу что мы тут находимся так и вот так запустить или подкопить да, давайте зачем тут сразу враг и так знайдем находимся поэтому крестик а если будет четыре точки возможно был шанс поэтому крестик Вот база строй, Макс. Сколько играл? Еще призываю кучу кто-то вот победить. В количествах. Так, вы призывать его. А Отправлять на войну. что то произойдет. Ну, не сразу все. Не все так быстро. Так, давай 400. Раз, два. Ну, говорят, там возьму, на Ну что, готово, возможно, враг там. Проверьте потихонечку, да, вот если, конечно, не быстрый, ну ладно, но сильный, если, если орду создать. Ну, это начала начало игры. Он не есть один шаг, вот. сломаю, хоть не прям идем хоть вот. хоть не хоть не хоть не хоть не хоть не хоть хоть не не хоть что-то. Он страшно падает так он тут че за он что мне офигел он не видел Я да зря я надо допустил, да ладно, уже поздно Ремонт На штоп его На штоп его шанс спастись пожалуйста, О май гад не бойтесь, сидите вас не будет. Ой, сильный сделал тактику сильную. Я тоже делаем сильный тактику. Да, по быстрому bro. Не использую что-то новое. Так офигеть! Как? Буду зманить. Не ну, понял. Ух ты. Нет, где мы потом уже? Где он должен идти сюда вот? Вс. А, есть, кстати, дверь маленькая. Попадай. Пошли. Разберемся. Слышь, Бро? Не пью. А -а -а. Ломает все. Хо -хо -хо. В принципе, атакуйте типа, полной. Какие у нас, как я и мой эконом. Друзья, я не знаю, что делать. Да прям Шафиман говорится <сх�> Да что там? пролизнул видите откуда я знал отписчика откуда если мне подсказывать когда ясный шанс отступить передумать и поговорить отступить передумать и поговорить да я знаю что шахима он с армады, да я знаю, траммировая. Но есть шанс, есть шанс. Давай. Если пойдете сюда вот. Если вы будете дефать. Все. То есть шанс. Знаю. Вдруг он, он. там. Понял что я могу по-быстрому друзья я теперь не знаю как выиграть если есть шанс есть... да. Да. почему а потому что у нее есть громада как победить синистный шанс друзья если не синий шанс это шанс называется думаю я бы быстрее они а проиграли кстати совет как у так использовать тем кто рискованный я не хочу быть рискованным. Вот и все. Это он теперь просмотр. Нет, никто не просмотр. Просто выйдите от игрока, знаете, что он так будет использовать. Его зовут Гранд У меня просто... Да что такое? База кучественная. Ага. Может было бы его выиграть. Если я бы раньше понял эту артику, но это не так часто случилось, если бы часто я бы не понял, да. то, что если чем чаще вы играете, тем вы сильнее, я покажу вы делаете. А, ну, здесь бы нормально, потом еще писать, но они просто играют, а мы должны играть и думать, как их побеждать, ну, основная, что он слушает. О, отлично, тут демон, помните эту карту, а мы выпускали чаще, чем остальные, наверное, норм, это теория, хоть эта карта у меня, вот эта карта сейчас побеждает с демоном, потому что там большая может спрятаться, ну, что там, прогуляем еще не успеет, будет классно. Базу нужно строить не надо. Пока что хватит, нужно больше минералов или база чтобы ускориться. М -м -м -м. Окей, давай базу. Я не против базу построить. Друзья, стройте базу, если враг сразу не набирает. Логично, тактика. Сразу базу, потом уже минералы и строим летающих мишей Максимум, потом вот так вот сэкономим, ба-ба, по ба-ба, по-быстрому, -ба, по и вернуть, так, конечно, потом, а ладно, -а. да ладно. Экономим каждую секунду. Вверху он сам нормально. это нормально. 50 секунд. Давайте. камни вот уносите или что? что как-то не замечал. А, зелье, зелье носит. Я думаю, это камни. Камни уносит. Интерес, какой зелье уносите? <laughs> это очень интересно. Призрак кучи кучи, потому что я с я, я, я помогать Потом призыв призы тоже помогать не не начнется ладно, на призы сотку можно Пока последний призы Пока с кого вы держитесь. Помочь. Чем чаще мы так дружим с этим, тем лучше мы друзья останем. Так, уже, во всяком случае, хватит. Окей, дальше мы штак надо. А не тащит мушку а поможет окей новую базу строим о о сдать нет, нет. там, а тут такая ну давай порву тоже поможет только ну а, давай Ага. хотя напасть а от юж магнито Друзья, я не знаю, нужно было раньше, точно. все Капец. Блин. А уж Есть шанс, есть. думать не головой. Отстрой, пожалуйста. Спасибо, ты понял что-то? Нет. быть скорость купить, да? А сову, какой хитрый! Вот блин, хитрец Тут хоть не запустил что-то не радует Вдруг он что -то... пожалуйста, ничего не думай Я ресурсы собираю, ПЖ, бро Моля не надо Ладно Умоляю, умоляю, помил... А он тут мне вырвали или что? А что произошло? Твою же магнитовы. Я не понимаю. Друзья, ну пожалуйста, лайкоса. Единственный шанс лайкоса или в мануто. Ну спасибо, спасибо, блин, на да. что мне ставите лайкоса Ого Вот как я мог бы выиграть Что за зелень у него такое давно ну такие не знаю зелень Несочка на войск вот и все не тупой, ну ладно. окей, бро. Не враг, это Вот Пятого? Нужно ещё выпискать. Пятого. Нарядки, корролиз. Семинарио. Стоп, я тебя знаю. Это тот чувак, который, блин, к черту его, да, это он. Что пароль Да реально, он, он, он колдуння. Он понимает, как колду, какую колду взять, и понимаешь что я беру ту же самую колоду. Ну а что ты? Не сети. Робот. 1700 кубков Робот. 1000 куков. Чтобы это не он. не А, это клан. Так это клан. Потом он ушел, с игры странный игрок. Так это клан. Ах, уж такие сурицы. Всем удачи, пока. Даже игры, когда же я когда же верну обратно серебро?